Привет, мои дорогие друзья и зрители! Сегодня мы на пляже Золотых Песков. Мы приглашаем вас отдыхать вместе с нами. Народу очень много, температура воды очень теплая. Температура воздуха 30 градусов. Поэтому все хорошо. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите последние новости Золотых Песков. Приезжайте. Отдыхайте вместе с нами. Всем здоровья и удачи! что здесь что-то есть. От нас они меня отходят. Полетели, полетели. Ну-ка, на ну а, Кому досталось? Ты еще видишь, сидят и ждут. Хотите покататься на яхте? Можно взять яхту в аренду и бороздить морские просторы. Но катание на яхте это дорого. А вот более доступное развлечение. Парашют. 70 лево с человека, 100 лево с двух человек. Будете летать как чайки над морем? Красиво! В жару мы выбираемся гулять к морю по вечерам. Приятно пройти вдоль моря, окунуться в теплые волны, посмотреть закат. Народу на пляже уже не так много. Мы прогуляемся с вами по вечернему пляжу. На этих песках отдыхают в основном болгарские граждане. Ну и еще румыны. Русских очень мало. Ну и есть украинцы. Но вообще народа на золотых песках очень много. Видимо, во всех странах так. Все курорты заполнены гражданами своих стран. И надо сказать, в этом году погода благоприятствует, потому что она очень устойчивая, весь июль около 30 и больше на море На золотых песках вода очень чистая и до сих пор чистая, несмотря на поток большой туристов. Уже август скоро, и мы заканчиваем серию репортажей золотых песков. Можно сказать последними числами июля. Вот так у нас отели захватывают пляжи, только для гостей мили и захватили весь пляж. Нет свободного места для просто людей загорать и купаться. А вот там где, где пляж, левого? да, пляж. Без концессии убирать уже некому, видать. Раньше такого не было, сейчас чуть. Свободная зона образовалась такая большая, и тут никто не убирает. Свободная от уборки зоны. Да, зона свободная от уборки. Ну вот, мы пришли в центр, центр пляжа, центр Золотых Песков. А мы хотим снимать вечернюю подсветку, но она еще не пришла. Ничего, мы дождемся. В центре неорганизованному туристу отдыхать будет сложно, потому что места у воды здесь нет, и все пляжи считаются платными. Да, вот. Вот эта пляжная зона, и мы дошли до ценников, Наконец-то. И теперь мы можем посмотреть, сколько что стоит. Все подешевело. Зонтик 6 левого, лежак тоже 6 лева. И матрас 3 Итого каждый день вы должны будете 15 лева отдать за пляж. Сейчас по ноги. Здесь переиздевается, в центре есть такие развивался. Вот мы в центре золотых песков. Уже пол полдевятого. Народу очень много. Все бачки с мусором завалены, но это издержки. В пятница, суббота, воскресенье. Здесь всегда больше всего народа. Это просто аншлаги. В своем видео я не буду рассуждать. Нужно вам приезжать, не нужно. За золотые пески, против. Вы просто посмотрите золотые пески в конце июля на пике сезона 2021. И вы сами все поймете. Это вечерний променад. Я его специально сняла, чтобы вы могли оценить ситуацию. Конечно же, все работает. Отели... Развлечения, рестораны. Mm -hmm. Вы сами ее все увидите. Какая анимация у нас приятная. Добрый день, Адвама на колело за пенсионеры. Мерси.